Друзья, всем привет! Мы в прямом эфире голосового чата телеграм-канала Анархисты. С вами я, ведущий эфира Андрей Мельников. Друзья, напоминаю, что мы выходим в эфир ежедневно в 16 часов по московскому времени. Тему следующего эфира я анонсирую заранее, и у вас есть возможность определиться, нравится вам следующая тема или нет, и есть возможность решить для себя, будете ли вы присутствовать на следующем эфире или не будете. Я проговариваю тему эфира, мы переходим к ее обсуждению, и далее мы отвечаем на вопросы по теме. Вопросы, которые у вас возникают не по теме эфира, направляйте на специально выделенный телеграм-канал, который называется «Вопросы по призму». Обсуждаем тему, отвечаем на вопросы и переходим к ответам на вопросы, которые в анонсе на сегодняшний эфир. Вопросы формируются в порядке очереди по одному. Отвечаем на вопросы и обсуждаем их. Итак, тема сегодняшнего эфира это дорожная карта криптовалюты. Призм. Дорожная карта это план развития того или иного проекта. Это план развития той или иной технологии, который задекларирован заранее. И у криптовалюты Призм тоже есть свой план развития, есть своя дорожная карта, которую вы можете самостоятельно увидеть на официальном сайте. Криптовалюты призм. Ссылку на которой в каждом анонсе я прикрепляю. Также прикрепляется ссылка на официальный телеграм-канал разработчиков криптовалюты Призм. С нами на эфире разработчик криптовалюты Призм Юрий Майоров. И я еще раз приветствую всех присоединившихся да, да, все Здравствуйте! Особенно новых пользователей. Всех приветствую! Итак, переходим Дорожной карты криптовалюты PRISM. И потом предлагаю разобрать ее прямо по пунктам. 2020 год. Завершение этапа тестирования программного обеспечения. 2021 год. Завершение этапа стартового распределения 50% эмиссии. 2022 год. Листинг на биржах. 2023 год. Листинг на биржах. 2024 год. Получение международных патентов на внедренные технологии. 2025 год. Публикация исходного кода. 2026 год. Консультирование новых разработчиков призм Предлагаю прямо вот по пунктам с самого первого. Дабы развеять сомнения некоторых и прояснить всем нам, Юрий, с вашей помощью, начнем с 2020 года, завершение этапа тестирования да. программного обеспечения. Ну, скажем так, кто тут я... имеется Здрасте. в виду? Э -э Здравствуйте, Юрий. Да, так как мы говорим о том, что мы строим да, стабильную сеть криптовалюты, которая сто процентов децентрализована среди пользователей и имеет одноранговую систему, в ней нет никаких там мастер-нот -мод, управляющих нот -мод и так далее и тому подобное. Это достаточно сложный процесс, еще если его совместить с такой вещью как блокчейн, который ведет транзакции. То есть наша задача ведь основная это ведение бухгалтерии, в которой мы можем хранить и хранятся все транзакции, которые эта бухгалтерия гарантирует нас от возможных там, сбросов каких-то нелегальных, создания монет. То есть, то, есть создание, то есть именно технология блокчейн в идеологии распределенного реестра одноранговой сети позволяет добиться, придать свойства криптовалютам как монетам металлическим. То есть смысл в том, что целостность этой базы данных с этими транзакциями зависит уже от сети пользователей. И внести в нее изменения без этих пользователей невозможно. Соответственно, достаточно сложное программное обеспечение, которое достаточно долго, скажем так, не просто создавалось с нуля. Обычно такие вещи, когда создаются с нуля, они же работают сразу, потом в них появляются какие-то проблемы и так далее. И, соответственно, первый этап, который призм, мы назвали эрой, я даже не знаю, дропа, призм раздачи по большому счету монет, первый этап распределения эмиссии, ну, по сути, он произошел. Вторая часть эмиссии, это вторые три миллиарда монет, уже должны будут добыть те пользователи, которые уже есть в этой системе. Но скорость этой добычи у них очень сильно зависит от структуры и от нот. Это то, что мы пропагандировали с первого дня. Вы же никогда не слышали от разработчиков в течение четырех лет, мы вообще не выходили на связь, мы давали только одну рекомендацию. Стройте себе структуру, чем больше вы ее построите, тем выгоднее будет ваша майнинг-ферма будущее будущем. И вот это будущее уже наступает. Уже буквально год остался до того момента, когда у нас будет добыта половина эмиссии. И вторая половина эмиссии, естественно, в большей степени распределится среди тех, кто эти монеты в данный момент ими владеет. Как раз у них сейчас такая стоимость у них супер низкая Распределение этих монет сейчас происходит среди других пользователей. И это позволяет нам говорить о том, что Этап тестирования завершен, и призм выходит ну, как бы в большой мир. А дальше уже по дорожной карте рисую вам стратегию выхода в большой мир. Спасибо, Юрий. Давайте там следующий пункт. Завершение этапа стартового распределения эмиссии. Да-да-да, я как раз его уже зачитываю, 2021 год, завершение да. этапа стартового распределения 50% это вот, эмиссии. Это мы Вроде бы все понятно, но что В течение 2021 года произойдет добыча трех миллиардов монет. Сейчас их еще не добыли, половину монет. Соответственно, вот это 2021 год, я думаю, к концу года добудется 3 миллиарда монет. Но опять же, это только прогнозы, потому что мы не можем четких цифр дать, потому что все зависит от поведения пользователей этой сети, скорости миссии. Ясно. Предполагается, что в 2021 году мы добудем ровно половину ну, ну, да, планет, эмиссии... которые в генезисе 3, милли... 3 миллиарда. 3 миллиарда из Ясно. 6. Юрий, 2022 год, да-да-да три половина три миллиарда из 6 миллиардов да. которые в генезисе 2020 листинг на биржах вот тут что имеется в виду? как вот эти процессы будут происходить смотреть вы самостоятельно мы, с нашей помощью, сегодня мы все вместе сегодня, расскажите да, так как сегодня мы уже не тратим время на модернизацию софта и призм работает уже автономно вот uh, У меня высвобождается время для того, чтобы продвигать эту концепцию, потому что эта концепция подвержена патентированию. Если вы посмотрите, то есть у нас уже один патент есть Российской Федерации, мы сейчас получим международный патент. Что нам дает эти патенты? Они дают нам в большей степени защиту как бы, технологий, ну и самое главное, раз это правовая защита, мы можем получать определенного рода документы, такие как Legal Opinion. С этими документами, ну, то есть более высокого уровня, то есть у более высоких специалистов-юристов, и эти юристы будут защищать э, права призм как не ценной бумаги. То есть очень важно, чтобы криптовалюта имела заключения юридические, на основании которых ее нельзя признать ценной бумагой. Потому что как только ее признают ценной бумагой, она попадает под регулирование сек, и вы никогда в жизни не попадете на американский рынок, вообще ни на какой. Соответственно, существует ряд документов, которые должны быть приняты юридическими комиссиями независимыми. И в их число, кстати, патент тоже входит. Это очень как бы сильный, подкрепляющий документ. Вот. И когда мы его получим, я думаю, что через два года, но здесь проблема. Видите, коронавирус появился, и везде во всем мире все не работает. Сложно понять, когда это а, государственное бюро этот патент выдаст. Потому что ну, государственные службы, насколько я знаю, в Америке... Тоже на жестком карантине. Вот, и, ну, соответственно, неизвестно, когда это будет. Но уже сегодня, уже сегодня у нас есть ряд э, вот этих вот документов Лего Лапинин, юридических заключений. Мы делаем сейчас новые юридические заключения для того, чтобы э, ну, призм мог листиться, коллаборироваться, соединяться с крупными компаниями, и они для этого ну, то есть не несли репутационного ущерба, потому что у нас все документы подтверждают, что мы не ценная бумага, и с нами можно работать. И таких предложений уже на самом деле много. И, соответственно, вот этот этап развития да, криптовалюты, то есть если мы смотрим в перспективе развития второй половины эмиссии, она растянется там, ну, на минимум на 20 лет, то вы же понимаете, да, то есть прошло всего 4 года, у нас еще впереди 20, и за ближайшие 2 года мы уже начнем как готовый продукт. Да, то есть в чем смысл призм? Призм. С точки зрения программного продукта, программа для EVM, которая ведет реестр блокчейна на вашем компьютере, она работает безукоризненно на сегодняшний день. Любой пользователь нажатием кнопки одной, в принципе, возможно такое даже сделать, сразу же получает там независимое устройство, которое делает там все функции ноды, является нодой, поддерживает сети, участвует в этой сети и так далее. Соответственно это уже высокий уровень ценности криптовалюты. То есть сообщество это не просто там криптовалюты, это люди, которые там они рассказывают. Это сообщество это те, кто ее поддерживает. Я имею в виду технически. И сейчас сообщество призма, оно очень мощное. На фоне всех остальных криптовалют. Там, я предполагаю, то да, я предполагаю, что когда как вы думаете, Юрий, что когда 3 миллиарда будет добыто, когда паратакс 98, и у людей появится да. выбор э, поставить себе ноду и сделать паратакс 97 для того, чтобы получать да. на 50% больше монет на своих кошельках. Да, да. Я вот да. лично ожидаю прямо вот наплыв, большой наплыв вот этих независимых нод в сети призм. Ну, я думаю, да, 20... это, конечно, еще больше. год, 23 год, это... ли? листинг на биржах 22-23 год юрий то есть имеется в виду да, что да. сейчас этап тестирования завершен сейчас мы 50 процентов монет добудем и у вас просто да. у разработчиков высвобождается много времени Это в время, том числе да, для на того, документы в том числе и на листинг времени, да, на новых биржах конечно. юрий а тут тут просто Получилась информация, что уже много предложений есть по поводу да, что биржи обращаются. Там чуть ли не мы года. рассматриваем только предложения, бесплатные предложения, либо какие-то минимальные предложения, которые связаны с нашей активностью как сообщество. Да? То есть, если мы как сообщество определенную активность можем показать, то они нас готовы листить бесплатно. Но мы такие ага. предложения уже получаем. То есть, если раньше... Каждое становится предложение, это давай биткоин, мы тебя залистим, вот этот вот развод, там непонятно куда, непонятно зачем, то какой смысл платить, если вообще не, то есть никакого толка от этого листинга нет. В большей степени от листингов там получают, э, так сказать, какие-то дивиденды те, кто листит к себе, да, то есть они, во-первых, пишут деньги за это, во-вторых, еще ну, как бы на эту площадку приходит там сообщество какое-то пользоваться этим. Поэтому мы понимаем, что сообщество платить за это, в принципе, не с руки, но с этими видите, как называют, биржевиками, капиталистами, с ними тяжело договариваться, но уже появляются другого уровня компании, биржи, которые обращают внимание на призм и на все, что здесь происходит, и делают интересные предложения. Идем переговоры с ними. Отлично, то есть вот в идеале это прямо чтобы обращались и нас просили за на это. к нам так? постоянно обращ... нет нам, не мы такого ждем? нам день при... будет в день приходит да конечно будет оно уже, проис... оно уже происходит уже происходит просто я надеюсь что будет еще что будут предлагать заплатить там чтобы мы пришли вот, вот это будет вообще здорово. Да, Юрий, это 2024, это свою активность. А как оно выражается? Активность, это что вы имеете в виду? Расширение масштабируемость сети, количество пользователей, количество, количество, пользователей, количество пользователей. Все вместе. Есть, все вместе, mm -hmm. ну, в первую очередь, количество пользователей. То есть, мы, если мы коллаборируемся с каким-то сервисом, ну каким-то реально хорошим сервисом, мы... И не платим за это, то они, как правило, просят какое-то количество пользователей. Говорят, ну ладно, окей, зарегистрируйте такое-то количество пользователей, делается там какой-то оборот там или еще что-то. Ну, то есть начните нами пользоваться, тогда они не берут, берут оплату. Это очень такие предложения, уже они только вот начинают сейчас собираться, но они достаточно серьезные, очень интересные. Здорово. Юрий, 2024, вы уже, в принципе, затронули эту тему, да. уже, можно сказать, ее развернули. Получение международных патентов на внедренные технологии. Внедренные да. технологии, тут что имеется в виду? Внедренные это, технологии... Наша крип... Валюта призм? Внедренных... Или это... Нет, это технологии, которые связаны именно с методами и, скажем так, вот эта формула уравнения парамайнинга, сами методы которыми производятся вот эти вот расчеты, математические изложения формулы. Они патентуются. Ну, то есть это как идея патентуется. То есть патент же можно получить там вот гайки до чего угодно, особенно в США. Вот. И я вам скажу, что мы когда подавались, примерно такую же идею подавала компания то ли Microsoft, то ли IBM. Но мы раньше подались. И они что-то сейчас опять другое делают. То есть вот эта идея, она развивается во всем мире. Именно по Вы сейчас говорят, имеете в виду... Извините. Вы сейчас имеете в виду параэнжен? Да, параэнжин, параэнжен, парамайнинг. Вот эти технологии, которые называются вот именно так. Параэнжен, параэнжен, параэнжен. Ну, как они работают и взаимодействуют друг с другом, они получат авторское патентное право, с помощью которого уже всякие комиссии юристов, когда всех будет там проверять. Для них это будет очень сильным подкреплением, потому что они же его сделают. Ага. Ясно, Юрий. А сейчас, вот вы говорите, где-то уже, ну, уже есть какие-то патенты. Что за патенты? Можете а это патенты, выданные российским патентным бюро. То есть призом зарегистрирован как товарный знак и как программа для ЭВМ, и есть выдан патент на версию программного обеспечения, в том числе на параэнджи. И в том случае очень, очень интересно, в патенте написано, то есть это был первый в России патент, в котором фигурирует слово POS. То есть, по сути, мы даже теоретически можем в каких-то участвовать в спорах, связанных именно с POS с точки зрения юридической. Но это, конечно, будет нелепо, но Поймите, что мы когда патенты патентовали, слово POST вообще никто даже не произносить не мог. А сейчас на это слово практически оно прописано в патенте, который выдал Российской Федерации. Там все эти документы есть на сайте CWT, можно зайти, скачать посмотреть, посмотреть оригинальные копии документов. Бутерин в опасности потенциально да нет почему это совершенно разное мы, мы, мы, там у них все то же самое то есть мы получаем все то же самое что получают топовые монеты чтобы нас всех не тронуть Спасибо большое. Публикация исходного кода планируется на 2025 год, согласно дорожной ну, карте. это условно, это условно. Публикация дата, исходного условная, кода, да. Юрий. Ну, это пар, mm -hmm. файл para engine, который мы как бы скрываем от того, чтобы там вот не было возможности создавать копии. Он у нас просто несколько не закодированном виде. Вот. И, соответственно, этот файл можно опубликовать и раньше, и там, в 2025, но до 2025 года мы его опубликуем. А когда это будет завтра или сегодня, или в 2024 году, это не имеет значения, по большому счету, никакого. Юрий, вот на ваш взгляд, публикация вот этого исходного кода, я да. имею в виду файла вот этого парэнджик, да, да. А на что, да? Вот вообще это сразу. Вот вы как видите, массовый наплыв подобных криптовалют и других, других монет, которые просто так и же будут использовать эти технологии. Вот Называются будут по-другому, ну, но да, будут использовать. Вот, вот, там, ну, технологии. как у биткоина, да. Как у биткоина есть биткоины, там всякие лайткоины и, и прочие куча монет, которые используют метод добычи монет, майнинг, стейк, like, как у биткоина. Юрий, вот этот вот открытый, закрытый вот этот файл, это сильно влияет, там, например, на никакого... криптовалютное сообщество? Файл... Вот эти... Криптовалютное сообщество здесь... Это разные люди с разными мнениями криптовалютное сообщество. Этот файл не имеет отношения к криптографии. Да? То есть сообщество тех, кто занимается именно криптографией, там данных данных, защиты данных, да, вот э, у них к этому файлу нет никаких вопросов, потому что он не ну, выполняет функции шифрования. Это файл, который определяет математическую модель генерации монеты. То же самое, вот, как хэш искать во времени в биткоине, там перебирая хэш суммы на процессорах. То тот же самый процесс происходит здесь, но он во времени э, рассчитан, а неизвестное этого хэша, да, то есть элемент неизвестности это. Введение пользователей и совершаемые транзакции. То есть, такая сложная математическая модель. Вот. И, и вот это является, ну, как бы авторским правом определенным, uh -huh. который можно защищать. То и есть и я могу смело того, в глаза это... любому человеку говорить, что что это за Искотный патентованный... Криптовалюты -призм, он открытый, он... Да, Да, вы можете говорить, что код открытый, кроме того. это файла. запатентованная технология. Да, да. да, но вы здесь тоже должны понять, господа, что вот эта закрытая, закрытая часть кода ничего не определяет. Публикация ее даже завтра ни к чему не приведет, кроме как к появлению там, еще 100 тысяч копий. Ну, это все. А когда вы откроете вот этот вот файл, а, ну он да. у нас запатентованный уже будет, в том числе в международной ну, организации. Да, да. Нет, у нас просто, нет, здесь не в, этом, не в этом вопрос. Мы его откроем, когда, да его можно сегодня уже открыть. Никто не успеет подать патенты на это, чтобы получить там еще определенные есть для всех документы, которые без патента не дают. Вот. Соответственно, ну просто никто уже физически там не успеет это сделать. А -а -а. Ясно, Юрий, но все же не да, рискуйте. Поэтому... Давайте все Нет. делать как задумали. Нет, мы делаем все как задумали. Здесь просто вопрос в том, что ну, это будет примерно на Proof of Stake, как вот биткоин. На Proof of Work и ценится. Да? Ну, также у Призм будет еще 100 тысяч разных других монет, как Призм, но это будет все равно первое будет Призм, потому что от нее все это сделано. Угу. Ну, как Bitcoin, Юрий, Bitcoin, ну и, и вот у нас заключительный да. 2026 год. Вот заключительный пункт ⁇ это консультирование новых разработчиков призм. Вот тут что имеется? Нет, в виду? Нет, новые смотрите. разработчики. Вы уходите или ну, вы остаетесь? Нет, не, я... нет, это просто смотрите. Сейчас в open source сообществе, да, что, что такое гитхаб? Гитхаб это open source сообщество, на котором люди совместно создают проекты, программисты, они сидят и работают в этом То есть все криптовалюты, там, в том числе биткоин, у них у всех есть у программистов аккаунты на гитхабе, они там совместно занимаются разработкой. Какие-то там баги, если находятся там, в биткоине или еще где-то, то есть выходит команда каких-то разработчиков абсолютно разных, любых. И они эти баги могут там исправить или что-то кому-то не нравится, какая-то буквка где-то написана не так, или там дизайн ноды ему там не нравится, там, или еще чего-то. И, и все это можно будет, ну, править желающим там что-то исправить в любой момент прямо на битхаде. Есть такое понятие, как дистрибуторы, которые это все проверяют и подписывают. Ну, появится какое-то количество пользователей в сообществе, да, которые готовы будут быть этими дистрибуторами. Но я уже вижу, что их там, они уже появляются. Вот. И, и эти пользователи уже ну, по правилам open source, они будут иметь право вносить эти правки без нашего участия разработчиков на GitHub. А сообщество будет просто принимать, скачать их версию ноды или не скачать их версию Node. То есть у них будет просто форт в нашей ветке на GitHub. То есть на GitHub тоже может сделать ответвление кода и создать свою альтернативную версию какую-то. Ну если все ею пользуются, ну, пожалуйста, пользуйтесь ею. То есть это все делается легко, и это принципы работы open source сообщества. То есть, наша задача еще open source сообщество же, ну, то есть, так как полностью исходный код открыт, значит огромное количество людей там придет ковыряться в этом открытом исходном коде. И образуется еще дополнительное open source uh -huh. сообщество. а так как код этот лежит давно на GitHub, там, с 2017 года, то есть это уже будет ну, история. Эти криптовалюты будет, ну, то есть, вот эти даже в касс, они же все это, вот именно это анализируют, как там на GitHub шла история изменений, как там все это менялось, актуально ли это и так далее. То есть, это очень тоже важные аспекты, которые нужны для ну, для, для проверок там серьезных комиссий. То есть, не хайп какой-то сделать, а побежали ничего нет. Это долгосрочный проект призыва. Рассчитаны там, на 20-30 лет. Как минимум, я думаю, эта эмиссия продлится до 6 миллиардов. Ну, надо еще сказать, что после 6 миллиардов э все те, у кого есть ноды, будут принимать решение ну, это запустить будут принимать заново решение, эмиссию. Но, и но, это но, будет на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд ну, я считаю, что большинство проголосуют против. Конечно, те, кто не очень разбираются в призму, они говорят, да нет, конечно же, за. Но потом, когда они получше начинают разбираться, они думают, что нет, лучше против. Лучше против, потом через какое-то время опять голосование, еще раз против настонет момент, через какое-то время, будет, что проголосуют, допустим, Оно да, и... он будет голосоваться там, один раз там, в миллион блоков, например. Ну, все. Ага, понял понял юрий ясно юрий еще такой вопрос вот по вот этому вот когда исходный код уж будет открыт вот это open source mm -hmm. там допустим появляется какая-то ветка типа как биткоин кэш появился да то есть mm -hmm. насколько я знаю юрий поправьте я могу ошибаться yeah. что те люди у которых были биткоины в момент вот этого форка mm -hmm. когда появился биткоин кэш mm -hmm. у них появился и биткоин кэш и биткоин если форк произойдет yes. какой-то, да, конечно, естественно. Во время форка у вас есть монеты в двух сетях. То есть, если сеть разделилась, и, ну, наверное, одна часть сети пошла по одной ветке, easier, другая начала делать свою, там, с какими-то условиями, то, конечно же, все монеты остаются ну, при вас. То есть, приватные ключи будут действовать на тех монетах. А, те же самые? Конечно. У вас будет один приватный, ну вы как, у вас, ну представьте себе, базы данных блокчейн, у вас в ней создан приватный ключ, да, то есть у вас там лежат монеты. Соответственно, если эту базу данных раздвоить, то те же монеты, которые у вас лежали, они же вот, как бы, с самой... самого начала лежали, у вас один приватный ключ, вы будете в две базы ходить по одному приватному ключу. Просто у вас в этих двух базах будут разные транзакции, понимаете? То есть в одной базе вы на такой кошелек отправляли, а в uh -huh. а другой не отправляли. То есть там это как бы отдельно... То есть как снять копию, серокопию с бухгалтерской книги и там начать дверь бухгалтерии. Вторую бухгалтерию. Да, новую, не новую uh -huh. бухгалтерию, а продолжить старую по новым правилам. Вот так. Это не новая бухгалтерия, это продолжение понял, старой понял, бухгалтерии понял, по я... новым правилам. Я понял, я понял. И в это же да. самое время идет... Вторая бухгалтерия по старым правилам. То да. есть и там, и там есть монеты. Вот это хотел узнать. Юрий, ну, благодарю за ответы. И, ребята, обращаюсь к вам, ко всем присутствующим, особенно к новеньким людям. Давайте, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Желательно поднимайте руки. Вот новые люди, которые недавно присоединились к призму. Вам предпочтение гений вас вижу. Одну секундочку, пожалуйста. Кузнецов. А, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло, алло, алло. Приветствую. Да, да, да говорите. Говорите, здравствуйте. А, да, ну мы вчера уже в другом чате. В общем-то обсуждали этот вопрос с Генезисом и со скрытыми файлами. У меня я не хочу как бы да там настаивать, бегать, там навязываться, что вот ребята, ребята, послушайте, это важно. Все-таки еще раз вот прям коротко скажу, да, ну, свою позицию, свое мнение, да, по поводу скрытых, скрытых файлов, в принципе. Почему Биткоин изначально стартовал с открытым исходным кодом и вообще почему до сих пор по старой доброй традиции 90, наверное, 9 процентов токенов любых любых смарт-контрактов, ну есть такое правило хорошего тона публикуются с открытым кодом, потому что особенности кодирования вообще особенности программирования они таковы, что если я вам на ноутбуке заменю VPN-драйвер, да, вот просто возьму и драйвера на вашей сетевой карте поменяю, на те, которые нужны мне, то я уже смогу делать очень много вещей, ну, незаметных для вас и очень а как, таких... Скажите, скажите, пожалуйста, а как вы планируете поменять вот эти драйвера? Что вы ну, не знаю, там, приду к вам гости с флешкой, еще что-то. Я сейчас не об этом. Я о том, не, что... Это, кстати, важно. Я, я сейчас о том, что программный код и вообще система любая, они могут быть управляемые, и уязвимы, несмотря да. на то, что мы вроде бы как работаем через незначительные, незначительное приложение, незначительный блок. Допустим, большинство хакерских атак на смартфон происходит через драйвер клавиатуры самого смартфона. То есть, казалось бы, да, но что там такого, подумаешь, кнопочки, которые ты набиваешь на экране, какое они отношение имеют там к твоей парольной фразе? Да прямое, потому что если снифить последовательность нажатия этих кнопочек, то можно знать, вообще все пароли и все фразы с этого смартфона. Это да, я отвлеченный надо, пример. На, на, на смартфон надо доставить. Эту да, это я отвлеченный пример. Ну, я просто... В том, в что, ваш смотрите, вопрос? Вопрос мой вот в чем. А если мы видим глобальное сопротивление, так скажем, развитию монеты именно из-за того, что код закрыт, ну, то есть мы фактически а видим вы, а там спадение. вы видите, вы видите, это вот сопротивление? Вы видите это сопротивление? Ну, то есть у вас вообще закрытый код лично. Как ну, я вот вы я не выбрал призм, выбрал трон, только потому, что у трона код открыт, а у призма закрыт. А, у призма закрыт, отлично. А когда откроют, вам станет интересно, что такое призм, да? Вот когда откроют, да, тогда я буду уверен, что я контролирую систему полностью а и что отлично. нет никаких бэкдоров. И что монеты вам могут появляться контролируемо надо, по правилам. Вам надо собрать, да, вам надо собрать таких коалиций огромных, как можно больше. Тех, Хорошо, ну найдут, и второй, ладно, я понял я понял ваш сарказм, но я просто предлагаю все-таки в эту сторону тоже думать. А второй вопрос у меня тоже такой достаточно простой, наверное, вопрос. Мы как-то все время говорим о дефицитах, о том, что дефициты влияют на цену, на стоимость, и мы все хотим, чтобы стоимость там, призма росла, например, да. и тут вопрос, как вы думаете, что вообще сейчас формирует спрос на призм, то есть почему призм в итоге захотят иметь все в своих кошельках, то есть ну, вот, вот этот вопрос, он как бы висит тоже в воздухе. Потому, Потому что… что... Извините, Ваш... пожалуйста. Ваш... Не, не отлично. В вашем вопросе вот есть даже сейчас... ответ. В вашем вопросе есть ответ даже на него. Потому что наступит время, когда люди поймут, что нужно деньги хранить именно в своих кошельках. Не в чьих-то, а в своих. И, и полный доступ и владеть этой сетью. И в этом ценность этой сети. Поверьте мне, пройдет еще несколько лет, и все эти смарт-контракты… Вот на ну, смарт-контракт, например, всех очень тяжело вообще получить какое-то разрешение. И они сейчас еще больше как бы, прижмут и прижмут все эти тезеры там, и так далее. Только за счет того, что смарт-контракт реально должен чем-то быть подтвержден. То есть он не может находиться в категории криптовалюты с точки зрения законодательства, например, американского и И поэтому токены это очень опасная вещь в том плане, что они будут настолько зарегулированными. Буквально уже в ближайшее время их уже зарегулировали. И понятие смарт-контракт везде во всех законах прописано. И это будет четкое регулирование. А вот криптовалюты, они как раз попадать будут в категорию именно криптовалют. То есть они не токены и работают по правилам open source открытой сети. Я просто не вижу, чтобы нас сильно кто-то прижимал, поэтому мы этот исходный код пока не публикуем. Но уже, насколько я знаю, утечка произошла, Он там где-то есть кому то Кузнец Софт. Так. Евгений Тулаев. Сник. Вот к вам обращаюсь. И ребята, вот на примере. Да, я вижу, вижу. Задавайте, пожалуйста, вопросы по теме. По одному вопросу, ребята, уважайте других, дайте возможность другим тоже задать вопрос. Так, Евгений Тулаев. Активирую вам активирован у вас уже микрофон. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да всем, да, всем приветствую. У меня вопрос к Юре. Юр, а вот у нас вот это, можно, например, нашу сеть использовать, как, например, сеть эфира или биткоина для Нет. передачи монет? В смысле для передачи? Ну, когда вот, например, покупаешь какую-то криптовалюту, да, или там с биржи на биржу перегоняешь, там можно сеть трон использовать и все такое. Можно у нас так? Вот это как раз входит для того, чтобы, ну, у нас можно, так и, так и делают, это называется, там, как это называется, арбитраж, то есть люди покупают и переправляют там монеты туда-сюда с биржи на биржу. Вот. А -а -а. просто бирж пока может быть недостаточно для этого, а так легко. Почему нет, Но, можно использовать. Ну, то есть Тех биржах, которые уже есть, вы это можете сегодня уже использовать. Потому что у вас, по-моему, на всех биржах комиссия не выше 10 призов за любое количество монет. Ну да, вот я поэтому и говорю, что у нас комиссия очень маленькая, а там, например, эфир перегнать, там биткоин, там бешеных бабок отдаешь просто так. Конечно, конечно. Юж, еще, еще один момент такой, ты тогда начал Где это... Нет, нет, нет, извините, извините, извините пожалуйста ребята давайте уважать друг друга обсуждаем вопросы по теме давайте по одному вопросу николай николаевский активирую вам микрофон время мало люди есть еще нам нужно ответить на вопросы которые наши слушатели прислали нам и мы опубликовали хвано николай здравствуйте говорите пожалуйста Здравствуйте. Я чуть-чуть опоздал, не слышал. Я хотел бы у Юрия спросить по поводу вчерашнего вопроса. Можно ли ноду сня... скачать на съемный диск карман? То есть ноду установить на съемный диск. Не, для... не на ноутбук, а саму ноду скачать в карман на съемный диск. Будет ли так система работать? А у этого съемного диска, если интернета не будет, то работать не будет. Без интернета система не работает. А Нет, я, не работает. я почему допустим уезжаешь на дорогу на летний отпуск приезжаешь, достаешь э, карман с жестким дисками, ставишь на да. любой компьютер и запускать. Компьютер... Конечно, конечно. Но единственное, что подождать, когда она там у вас это засинхронизируется, в зависимости от того, сколько времени прошло от того момента, как вы выключили и поехали отдыхать с жестким диском. Вот. Почему это да. для того, чтобы ну, вирусы не вошли? Я так понимаю, еще себя обезопашу. Правильно? Да. правильно? Все правильно делаете. Спасибо. Иди. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Николай. Спасибо вам большое. Так, Андрей Виноградов, пожалуйста, если по теме вопрос, задавайте. Здравствуйте. Активирую вам микрофон. Андрей, говорите. Здравствуйте. Андрей Виноградов. Вы уже... а, вопрос. Алло, меня слышно? Раз. Алло. Да, да вас слышно, слышно, слышно? хорошо слышу. говорите, пожалуйста. Алло. Да, у меня такой технический вопрос. У меня просто есть идея, каким образом можно стабилизировать курс монеты призмы, и чтобы она дальше только у нее плавный рост был. Но меня mm -hmm. интересует один технический вопрос, а возможно ли, если бы у нас был какой-то а, фонд в виде призмов, да, чтобы люди, когда заходили, допустим, они а, через этот фонд покупали, скажем, а, через там, USDT или через UC а, криптовалюту, и они в течение года имели возможность, чтобы эти деньги, но это вообще с помощью смарт-контрактов делается, но... Поскольку вы сказали, что мы не работаем со смарт-контрактами, может как-то это технически возможно, нет, потому что фингеры не отмечали в этом плане, чтобы их никто не трогал, а чтобы люди могли бы вернуть, вернуть эти по тому же курсу, вернуть обратно эти монеты. Такое возможно как-то сделать? Как же бы стабильно? Ну, такое возможно, знаете, как только реализация какая. То есть, если вы, например, будете делать смарт-контракт на троне, и условием этого смарт-контракта будет передача э, приватного ключа. То есть, смотрите, в призм вы создаете приватный ключ, пустой кошелек. Э, тот, кто должен получить эти монеты, да, например. То есть, он создает пустой кошелек. Вписывает его в смарт-контракт, и условия смарт-контракта там на троне могут быть такие, что по истечении определенного времени э этот ключ будет открыт для определенного э ключа, который прописан уже в смарт-контракте. То есть это текстовое сообщение откроется для кого-то, кто владеет этим смарт-контрактом. Либо там каким-то двум сторонам. Вам надо просто продумать это с точки зрения открытия ключи, ну то есть закрытие приватного ключа на какое-то время и там вы эти монеты, грубо говоря, замораживаете, если вы хотите там гарантированно что-то с ними сделать только в таком виде я вижу, по другому никак. Вот, тут, подождите, вот, ребята, я, включили. Андрей Виноградов. Же Андрей, вопрос. да, Андрей, я а вижу, может, Андрей Виноградов, поднимите поняли. еще раз, пожалуйста. А еще, да, вы поняли, возможно. Андрей, Андрей, вы здесь? Андрей Виноградов, вы еще раз тянули руку, что-то хотели дополнить? Меня слышно? Алло, раз, да раз. Да, вот, да, да, вы поняли? Да, да, я... да. Валя. Да, нет, я просто не понял единственное, как, а как мы взаимодействуем с блокчейном трона, блокчейн призм будет. Я что-то вот не понял, как через ключи вот эти передавать. Вот И можно Алло. ли это там прописать, прописать условия, допустим? Вот смотрите, допустим, есть люди, которые, допустим, у них много монет, и они все равно потихонечку продают. Вот если бы они эти деньги как-то отправляли на определенный адрес кошелька, да, который был бы, ну, через смарт-контракт взаимодействовал, и человек, который mm -hmm. хочет купить, он тоже э, заходил в этот смарт-контракт, и, допустим, курс сейчас один цент. И человек, покупая определенное количество на, на, через один цент, то есть это за да. один цент эти бы деньги бы, допустим, на год или на полгода замораживались бы на этом смарт-контракте. Смарт... А когда смарт-контракт истекает, то э, он автоматически перебрасывает тому, кто отправлял призм э, по, по той же цене, которые там э, эти деньги, если человек обратно возвращает свои эти призмы... Ну вот, э, да, говорит, ну, вам что, надо вам этот найти этот, того, этот... кто... Да, я понял, я понял. Вот вам да. надо именно кого-то, кто занимается ERC-20 токенизацией. Ну это вот так Но называемые вот с блокчейном. Да. А как? Вот не понимаю сейчас технически, как это. Ну, технически это вот сейчас очень модная тема дефи, там они друг другу как будто бы создают ну, переводную это, монету. взаимодействуют там в, в дефи а, с этим смарт-контрактами и так далее, как-то переводиться. Может, а, может быть может быть от я когда про ДЭФИ вопрос задавал, я так понял, что да. мы в дефи как интегрироваться не будем. Поэтому я думаю, что это как-то внутри самой системы PRISM можно сделать. Вот. А сейчас вы мне про тон просто опять говорите, что как-то через дефи через это сделать. А нет, каким... внутри, систем... внутри системы PRISM это невозможно сделать. То есть все вот эти производные, они делаются на системах, которые построены на смарт-контрактах. У биткоина нет такой системы смарт-контрактов. И у PRISM ее тоже нету. Но есть там, например, То еще... Там вот надо этого... как-то интегрироваться с другим блокчейном все равно, правильно? Чтобы такой, ну, такой фонд... Интегра... Да, в любом случае, вот этот фонд, это как раз и есть те деньги, которые вы платите за DeFi. DeFi, по большому счету, это и есть те самые фонды. Просто вопрос в том, что лопнет ваш DeFi фонд или не лопнет в какой-то момент. Будет ли обеспечение этими монетами, которые вот переводные из одного блокчейна в другой, в этим DeFi фондом? Вот ну, для этого вот. надо что-то менять в блокчейне, получается, правильно, Дмитрий, в сам, самом, Юрий? Нет, Чтобы он как-то взаимодействовал сейчас, или мы сразу можем уже взаимодействовать? Мы, получается, можем, наверное, на... вза... мы можем сразу взаимодействовать методом вот таким, который я вам сказал. Ну, для меня так это, как сказать, образ, образно есть, но понимания чисто технического это сделать все равно нету. Но хотя бы меня интересовал вопрос, возможно это или нет. Ну ладно, я понял. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо. Так, ребята, вопросы по теме никто не задает. И мы переходим к ответам на вопросы, которые анонсировали на сегодняшнюю тему. Вопрос. Возможно ли реализовать функцию скрытого ввода в скобочках вместо символов, точки на официальном кошельке? призм, имеется в виду официальный кошелек, Юрий, <клы Blime> ваш кошелек. Благодарю. То есть, когда вы вводите приватную фразу вместо букв, чтобы и символов были точки, как вот это есть такая штука. У нас вот это было, как бы там, в самой-самой первой версии кошелька wallet -а, очень всем было неудобно. Все пользователи сильно жаловались на эти точки, поэтому эти точки мы только прямо оставили в этой, только в ноде из лайтового кошелька их убрали. Но ну, на самом деле, да, когда мы их убрали, их реально удобнее пользоваться. Просто не показывайте никому свои приватные ключи. Когда вы его вводите в лайтовом кошельке, он же все равно виден не полностью. Даже если там кто-то что-то будет фотографировать, вот ну, не так легко там сфотографировать. Много жалуют, жалоб на вот эти точки, на приватного ключа. Ну подумай, может быть, ну, ну, вообще, на самом деле, защита от этого – это функция GACE, да, то есть, не надо вообще, возьмите этот QR-код с собой носить, и сходить подписать транзакцию, вам не надо ничего вводить, просто сканируете QR-код и у вас... вы подписываете QR-кодом. То есть, QR-код – это и есть приватный ключ. Его можно вообще не вводить, его только сканировать камерой, там, пальцами. Это как раз вот защита от вот этих вот э, программ, которые, вот, о которых говорилось вот ранее там считывают клавиатуру там движение нашей мыши, там копипасты и так далее. Здесь ничего этого нет просто а -а -а. сканируете QR-код камеры и даже ничего не вводите ну да то есть ответ возможно, но так как большинство ну, много людей обратилось с тем что это неудобно, ну, да. эту функцию просто убрали и она тем более уже была Юрий, она сейчас заменена на QR-код скажем так, на более прогрессивную форму принимать. Скрытие не Юрий второй... Понятно, Юрий. Второй вопрос. Какое должно быть железо у ноутбука для установки ноды? Спасибо. Ну, процессор минимум двухъядерный. 8 гигабайт оперативной памяти и жесткий диск SSD. Ну, какой-то там 256 гигов. 128 даже достаточно. С запасом. Отлично. Юрий. Третий вопрос. Здравствуйте. Вопрос Юрию. Подписание транзакции на валит Prism Space. Происходит в кэше браузера, и на ноду разработчика, который прикручен домен, уходит только подписанный файл, а не сам ключ. Это так? Еще раз вопрос. Так. Подписание транзакции на вайт Prism Space происходит Подписание... в кэше браузера uh -huh. и на ноду uh -huh. разработчика, к которой uh -huh. прикручен домен, уходит uh -huh. только подписанный файл, а не сам ключ. Транзакция. Сам ключ не уходит. Да, правильно. Uh -huh. Продолжается вопрос. Но когда через браузер заходишь на свою ноду удаленно uh -huh. и подписываешь транзакцию, uh -huh. появляется uh -huh. уведомление. Да, вы отправляете свой приватный ключ, потому что нода это не лайтовый кошелек в нее для ее работы, ну то есть для функционала там отправки транзакции она просит ключ. Угу. Поэтому... И продолжается дальше вот этот вопрос разница ведь нет через домен ссылаться на ноду или IP адрес. Так все-таки ключ уходит в зашифрованном виде по HTTPS. Да. Ключ уходит. Или уходит... Само... Смотрите. Из Wallet Prism Space ключ никуда не уходит, он находится на стороне пользователя, но если вы идете в ноду, то ваш ключ нода подписывает самоподписанным сертификатом в любом случае его, вы отправляете его на свою ноду. Поэтому имейте в виду, когда вы совершаете транзакцию на ноде или там какие-то совершаете действия, ключ вы отправляете на ноду. То есть вы, вы обращаетесь к своей ноде. То есть если Wallet Prism Space – это отдельная программультина в вашем браузере, то при использовании ноды вы к ней обращаетесь, и, естественно, вы должны ей передать приватный ключ. Ну соответственно, вы его передаете в сеть. Он в сеть хоть и уходит в шифрованном виде по HTTPS, но как бы, все равно вы его передаете. Спасибо, Юрий. Четвертый вопрос. Почему нет графика Prism на Трейдинг mm, вью вот. не знаю. Вот как раз надо вот этот вопрос проработать, заняться, почему там нет. Пока не могу ответить. Почему нет. Ясно. Очень важный вопрос. Постоянно обновляемая база на GitHub. Люди вынуждены лазить по личкам, что может привести к послед... Непоправимым последствиям, Юрий. Ну, мы сейчас выложили буквально недавно, вот, может быть, пару дней назад, свежую версию. Потому что та версия предыдущая, там уже как будто бы долго, но я пробовал предыдущий, она мне там за сутки догоняла. А... Качайте блокчейн с нуля. Это самая безопасная и самая правильная форма взаимодействия с децентрализованной пир-ту-пир однооранжевой Блокчейн качать нужно с нуля. Если блокчейн не качается, то это Никаких да, лазить по, лич, по, по личкам да. не, не рекомендуется. Не это надо. Просто, это просто лазить. опасно. Да. Тогда переходим, Юрий. 10 минут у нас остается до конца эфира. Напоминаю, что выходим в эфир ежедневно в 16 часов по московскому времени. Тему следующего эфира анонсируем заранее. Вопросы не по теме эфира. Просьба присылать на специально выделенный аккаунт, который называется «Вопросы по призм», который публикуется в каждом анонсе. Шестой вопрос, Юрий. Здравствуйте. Просьба к разработчикам выложить на официальный сайт призм ссылку на официальный сайт Java, чтобы не ошибиться при скачивании. Это возможно? Такой вопрос, Юрий. Ну, я не знаю, насколько это возможно. Но... Java вы можете скачать, если она вам нужна, с сайта Oracle. Просто нет нужды вам скачивать Java, если вы скачиваете себе дистрибутив призов для там, Windows или для MacOS. То есть вы, у вас она уже есть в пакете из коробки, не надо никакого дополнительного софта скачивать. Java уже внутри там многие есть. Вам не надо дополнительного скачивать, поэтому я не вижу смысла в этом. Это, по крайней мере, выглядит нелепо на самом деле. Выкладывать в Java, на GitHub, зачем-то. Может быть, какую-то специальную версию, но у нас... На официальном нас сайте такой... просили выложить, Юрий, не на GitHub, а просьба как разработчикам выложить на официальный сайт призм ссылку а, на, на официальный, официальный сайт Да-да-да, Нужно наши внутри просить. Сделаем, да, на официальный сайт сделаем. Ссылку на Java сделаем. Но хотя вы сейчас сказали, что в принципе это не обязательно, потому что в пакете уже идет, да? В пакете Но уже все едет, конечно. Угу. Вы устанавливаете из вы... коробки, она работает. Юрий, заключительный седьмой вопрос. Юрий, в одном из голосовых вы сказали, что в определенный момент вы отключите свои ноды, и сеть будет работать автономно. Вопрос. Угу. Будут ли работать вайлитовские кошельки для тех, кто не будет иметь к тому времени свою ноду? Благодарю. Рукопожатие. Будут. Будут работать. Будут работать, конечно. Юрий, спасибо. Это были все семь вопросов, на которые мы ответили. И у нас есть еще 8 минут. Друзья, тема сегодняшнего нашего эфира – это «Дорожная карта призм». Все подробно и ясно уже мы обсудили, ответили на все вопросы, которые были, развернуто. Может быть, у кого-то еще остался вопрос. Пожалуйста, задавайте предпочтение новым пользователям. Поймите, ребята, что самый глупый вопрос – это незаданный вопрос. То есть не нужно стесняться. Задавайте абсолютно любые вопросы. У вас есть возможность разработчик криптовалюты вам на них ответит. Пожалуйста, поднимайте руку, я активирую вам микрофон. Итак, Итак, Алексей Славянин видим. Все-таки дадим возможность вот, людям, которые, людей, которых мы еще не видели. Павел Рогач или Рогач, извиняюсь, если неправильно, активирую микрофон. Здравствуйте, Павел, говорите, пожалуйста. Павел. По традиции происходит небольшое залипание, хотя может быть просто ошибочно Павел нажал. Павел, у вас есть вопрос Вы в эфире? Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, прием. Здравствуйте, Слышно меня? Прием. Да, отлично, говорите. А, здравствуйте. Я просто такой вот, вопрос в ходе, который вот просто он висит по быстрому, если, а, допустим, если курс призм увеличивается до тысячи там долларов, да? А, комиссии, они что же увеличиваются, будут большие очень? Вот. Можно Можете... ну, ну, не больше 10 монет. Ну, получается, будет там 10 тысяч долларов комиссия? 10 тысяч долларов. Ну, если будет такая цена до 1000 долларов, то ну, я думаю, что 10 тысяч долларов, чтобы получить комиссию, нужно отправить 2000 монет. Сколько? 20 миллионов долларов то угу. ну, Я думаю, что Присо... это большая комиссия за 20 миллионов долларов. Выгодно будет очень форжить. Да. форжить. Получим, да, Сегодня отдадите, завтра получите. Понял, спасибо. Так, Павел, спасибо вам огромное. Александр тянет руку. Алексей, славянин, приготовьтесь. Александр, говорите, пожалуйста. Я Александр. Слышу? Да, вас слышно? Здравствуйте. Да, да, приветствую всех, Юр, привет. А, Юр, смотрю, у меня такой вопрос. У нас же есть рейтинг в КАС. А Вот мне да. бы, если ты не знаешь, вот как он вообще работает, я в последнее время за ним наблюдаю, он все время только падает. И второй вопрос по поводу других рейтингов. А Токен Insight, когда вообще планируется призм получать этот рейтинг? Ну, пока все. Token Insight? Токен Insight там. Токены сайт сказали, что пока что они там только токенами занимались, но это мы год назад там им писали. А в КАС, там же у них, как только, сцена, как только монета поднимется в категорию выше 500 по рейтингу, рейтинг в КАС начнет расти. А до этого он падает. То есть они привязаны к этому рейтингу топ 500, 200 там, и так далее. А, не, не я имею в виду, а как он вообще? То он растет, ну, то он мы, падает, падает. А, Они берут какие-то ну, непонятные параметры, которые, ну, и один из параметров, насколько я понял, это те рейтинги, ну, вот эта вот позиция по маркет Market camp. Они на него ориентируются. Ага. Вот. Соответственно, если там ниже 500 рейтинг, то тогда она там у них на какие-то другие расчеты уходит и опускается очень сильно. То есть, сам видишь, она полетела сейчас вниз. Но цена, ну, когда подойдет к одному центу, то у нас рейтинг поднимется и начнет расти этот э, вказ. Спасибо, Юрий, спасибо вам за вопрос, за ответ. Алексей Славянин, Влад, вы, наверное, уже не успеем. Пожалуйста, говорите. Алексей, активирую вам микрофон. Здравствуйте. Алло, добрый день, слышно меня, да? Да, да, говорит, да. Алексей, здравствуйте. Да, Андрей, благодарю. Добрый час всем участникам эфира. Юрий, у меня такой вопрос. К эмиссии 3 миллиарда мы достигаем паратакса 97 и 98%, соответственно, там с нодой либо без на да. холд-статусе. Да. Вопрос такой. При дальнейшей эмиссии будем ли мы стремиться к паратаксу 99%? И если да, то... Как это будет для тех, у кого 97 и для тех, у кого 98? Мы будем стремиться к 99, а для тех, у кого 97, у них 97 будет оставаться. Все, да, благодарю, понял. Угу. Спасибо, Алексей, за ваш вопрос. Владислав Волконский, и это крайний вопрос на сегодня, на сегодняшний эфир. Владислав, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте ответ очень короткий показ там там есть ошибаюсь, четыре параметра. Первый Market CoinMarketCap, второй это объем рыночных торгов, то есть ликвидность на бирже. Чем больше мы торгуем на бирже, тем лучше, это можно торговать на биржах. Второй параметр это блокчейн. Да, сколько у нас транзакций и комиссии идет по сети блокчейн? И последний параметр доверие к разработчикам, то есть, туда включается и Market CoinMarketCap, и насколько публично, непублично, и так далее. Это в принципе все. Спасибо, Спасибо. Влад, за пояснение такое. Спасибо, Юрий, вам за ответы. Спасибо за то, что пришли послушать наш эфир. Мы выходим в эфир ежедневно в 16 часов по московскому времени. Вопросы не по теме эфира присылайте, пожалуйста, на специальный аккаунт, который называется «Вопросы по призм», ссылка на который в каждом анонсе публикуется. Также публикуются ссылки на официальный сайт раз, э, криптовалюты Призм и на официальный телеграм-канал разработчиков криптовалюты Призм. Так, так, так, две минуты и я думаю, что мы уже не возьмем ни один вопрос. Юрий, как вы думаете? Может быть кто-нибудь, есть какой-нибудь короткий, ребята, вопрос? Одна минута. Уже, да. наверное, уже, наверное, еще закончилось. Есть... Да, да совсем прощаемся. Да, прощаемся, завтра, не прощаемся, завтра, говорим до завтра. Да. Говорим вам до да. завтра, друзья. Приходите, пожалуйста, завтра, готовьте ваши вопросы и отправляйте ваши вопросы на специальный аккаунт. В порядке очереди они формируются. Просьба задавать эти вопросы по одному, друзья, чтобы у других людей была тоже возможность поскорее получить ответ на свой вопрос. Ну, на этом я говорю вам до свидания, всего вам доброго. Приходите завтра, приходите каждый день. В 16 часов начинается эфир, и мы обсуждаем тему, которую заранее в анонсе выставляем на обсуждение на следующем эфире. Всем пока, друзья, всем до завтра, всем хорошего вечера дня, ночи. Приходите завтра, продолжим.